Вот эту презентацию его памяти а, хотелось выполнить в таком включении, не столько академичном, да, а сколько мультимедийном, поскольку он тяготел к мультимедийности. И ну, то, что у меня получилось в результате, он бы сам, наверное, есть, там, так, так, такого рода вещи иронично называл иконостасом. Да? Так что, ну, будем... ну, зато это легче идет. Это, я думаю, что просто пролистаем несколько страниц жизни, посмотрим, как все это было. А вот Григорий родился в 1936 году, то есть вот он, да, ему исполнилось 83 года, 14 февраля. Вот. К сожалению, вот если помните то распределение писателей, да, ну, конечно, с одной стороны достижение пережитнего Толстого, да, но с другой стороны вот, ну, он сравнялся с Гуниным, но он-то хотел больше. Ему, правда, всегда всего было мало, я думаю, что ему и 100 лет бы не хватило, так не хватало, не, не хватало и, и пара курсов в занятиях, как не хватало двух отделений в концертах, да, поэтому такой был человек. Вот, таким он появился на свет, видите, это озорность, да, и такая солнечность, она сохранялась у него всю жизнь. Дом, в котором он родился, болгарская деревня на берегу Азовского моря, поэтому, отсюда пошел псевдоним Азовский, и очень он тосковал по югу, не хватало ему солнца у нас постоянного, и если бы не работа в университете, и мы, то, наверное, давно бы не <связывался> <связывался> Вот, посмотрите, замечательные родители. Яков Иванович Мартыненко, потомок украинских казаков и красавица греко-болгарского происхождения мамы, да, которые вот ис исходно жили на территории как раз при Азовье. причем туркоговорящие, да, Вот такая смесь. <связывался> И вот, кстати, дочка наша очень похожа на маму, Просто Вот получилась копия. Отец воевал, а, удивительно, но вернулся домой после войны, хотя был там в штрафном батальоне, но не любил рассказывать о военных годах. И после войны семья переселилась в Симферополь, и собственно там он заканчивал школу, закончил в 1953 году, в год смерти Сталина. Вот, и считал, вот Симферополь считал своей родиной, и вот все время наша была мечта, туда скорее поехать, ждали, когда же будет Крымский мост, чтобы доехать туда. Да, закончив школу, он поступил на филологический факультет МГУ, ну, золотой, вот, всегда учился легко, как-то вот любое учение, что у него хорошо. Вот, но поскольку здесь есть некая смена университетов, то я просто позволю себе зачитать... Маленький фрагмент, чтобы вы поняли, почему, потому что мне своими словами это не сказать, да? что Григорий написал про МГУ, но отучившись там меньше года. «Учеба в университете опровергла все мои романтические ожидания. Почти все оказалось рутинным и скучным. Ранее филология представлялась праздником, а здесь такое префиксальное и занудство. Экзамены вспоминаю без восхищения, и хотя я сдал их хорошо, Унылые лица экзаменаторов до сих пор смотрят на меня безликой массой. И лишь обаятельная и непосредственная преподавательница французского языка Елена Сергеевна прочно заняла место в моей памяти. Ну, нужно сказать, что он учился в группе с замечательными людьми, они все стали профессорами, докторами наук, все известные люди. Но, тем не менее, через полгода занятий он решил, что все-таки математика ему ближе, и проводил время в Ленинке, читал, готовился к отмех. Но получилось так, что запретили переводы внутри университета, он опоздал поступить куда-либо в Москву, но успел поступить в Лыти, приехал в Ленинград и поступил в электротехнический университет. Да, здесь он пишет, самое яркое впечатление в Лыти — лекции по мат -анализу. остальное так себе. Самые тяжелые впечатления — это практика на заводе. Шум, гарь, грязь, суматоха. Это впечатление еще больше обострилось после того, как я поработала в компании друзей некоторое время на заводе имени Карла Маркса. Здесь я понял, что кривая судьбы забила меня не в тустиг. Да? И он сбегает излитив теперь снова. И вот это уже как знакомое нам знание. Да? Ощутив неуютность производственных цехов и, заметьте, уловив аромат рождения новой лингвистики, тяготивающей к математике, я принял решение вернуться на филологическую стезю с твердой надеждой на ее слияние с математикой. Чутье меня не обмануло. Мои блуждания получили историческое оправдание. Вскоре после моего поступления возникла мат-лингвистика даже организационная. Сначала в виде кафедры математической лингвистики, которая присоединилась к лабораторией машинного перевода, а несколько позднее, в 1959 году, родилось и выступаю, выпускающее отделение структурной и прикладной лингвистики. Диплом я защищал, как магий вист круг замкнулся. Вот. Таким образом, действительно, уже после этого мутарство почти закончились, если не считать, да, он закончил болгарское отделение, славянское отделение как болгарист. И потом поступил в аспирантуру по специальности общие заказнания и машины перевод, который закончился в 1961 году. Вот, его учителя, да, это Юрий Сергеевич Маслов, который они все называли юз большой, там был еще другой юз, малый менее известный, да, и всем нам известный, да, Николай Дмитриевич Андреев, которым они между собой называли НД, да. Вот, ну, нужно сказать, что, наверное, Григорий еще задержался в университете и потому, да, что здесь он обрел и, как бы, вот, свою вторую, как бы, профессию, это... Ленинградского университета под руководством Сандлера. Здесь я уже не буду зачитывать. Хотя, в общем-то, он сам считал, что это было замечательное коллектив. Да, Сандлеру повезло, ведь он работал со студенческой элитой, публикой, пробившейся в университет, публикой самых разнообразных специальностей, от изысканной виртуозной математики до филологов-классиков, знатоков из Хила и Вергилия. Такое счастливое сочетание привело к великолепным результатам. Это был практически профессиональный хор, но с юношеским задором, непосредственностью и добротным интеллектуальным бэкграундом. Да. Вот, надо сказать, они уже, будучи второкурсником, принимали участие, стали лауреатами, получили золотую медаль на Московском фестивале молодежи и студентов. А вот. ну, после этого, после окончания университета, видите, довольно большой промежуток времени до 1977 -го года. Григорий Яковлевич работал в разных научно-исследовательских учреждениях Ленинграда, где разрабатывал лингвистическое обеспечение, занимался изобретательской деятельностью, и у него есть 10 патентов на изобретение, да? я думаю, что мало кого из филологов такое есть, вот там какие-то машины, вот. но довольно поздно защитил кандидатскую диссертацию, потому что много работал, скитался по Питеру, уже в области, Кандидация, диссертация была посвящена сложности синтаксических структур, вот, но на основании тех своих исследований, которые он проводил еще раньше. Вот, и, наконец, 1978 -го года, или да, по разным сведениям 1978 года, друзья позвали его преподавать, опять же, да, назад к себе уже на кафедру математической лингвистики, где, собственно, вот он все, всю оставшуюся жизнь работал он перешел, перешел в 70 до этого он читал отдельные курсы, а здесь уже он бросил все, ну вот видите, зернистая фотография, плохо видно, может быть, да, Дарима Яковлевич, Александр Сергеевич, Людмила Алексеевна Вербицкая, Леонид Рафаилович Денка, Алии Васильевна Вандах, где вы? А, да, господи, вы не узнаете, да, точно, точно. Да, вы видите, вот как раз здесь наш, наш вид. Вот. Ну, вот, примерно таким и я его запомнила, когда пришла учиться. Здесь часть курсов, да, это он их приводил как те курсы, которые навалили на него в первый год вступления, да, вот он должен был прочитать вот это все. Да, и кроме того, был в равном повышения квалификации. Ну, в 1989 году защитил докторскую диссертацию по стелеметрии, да, это основная тема это как бы будни университета да, ученые советы защита. ну и вот наша кафедра это запоздало празднуем 80-летний юбилей ну, видите здесь все, все знакомые лица Сергей Витрич, чтобы чуть-чуть обрезался вот он решил сделать себе биопрезентацию и тогда сам рассказывал потому что вы же ничего про меня не знаете да и вот это помню длилось часа три ну, если, если очень кратко, научных монографий я тоже не считала смотреть, что опубликовано, что не опубликовано, примерно 10, да, статей тоже много, на 19 год было запланировано 20 штук, да, Но ну, я думаю, что мне еще просто предстоит разбираться, что написано, что не написано, а что не прописано. 10 учеников стали кандидатами, трое докторами наук, и вот, он привел на кафедру Олега Натановича, да, Сергей Викторович тоже, в общем-то, оказался на мат благодаря Григорию Яковлевичу. Вот. Но ну, это вот просто я решила вставить. Это, это декабрь, это 25 декабря прошлого года, да, перед Новым годом. Вот, тогда пришли на кафедру, встречались с до да, встречались. Ну, вот, да, обыч, обычные бумы ну, видите, как жизнь иногда поворачивает. Да, ну и не могу сказать не сказать, как бы уже, поскольку это немножко разные коллективы, да, что последний, ну, собственно, все время, поскольку ну, все время вместе, да, и все вещи обсуждали, конечно, принял активное участие и э, в создании нашего корпуса «Один речевой день», и вот в коллективе акторов тоже числится, да, ну, и некое гендерное разнообразие вносил тоже. Да, значит, просто пролистаю быстро книжки, но вот это вот, фундаментальная книга, но нужно сказать, что книга хороша, но она, к сожалению, немножко опередила время, потому что тогда, когда он писал про это, это было никому не нужно. Вот. И вообще-то подавать на гранты мы начали давно уже, со середины 90-х годов, но тогда исследования литературы математическими методами корпуса мало кому были нужны. Да, и вот, ну, к счастью, он как бы дождался того, что все-таки проект пришел, да, и, и, честно говоря, это ему было приятно. Но вот это вот запаздывание на какое-то время, да, и на несколько десятилетий немножко всегда его тяготило. Поэтому я думаю, что с точки зрения научной, кстати, может, музыкальной деятельности. Я думаю, что будущее в Григориях еще впереди, да, и вот, наверное, признание да. еще впереди. Мы постараемся, чтобы действительно это все осталось. Вот. Но то, что уже говорилось, что это был первого системного анализа русской литературы, вот еще в книжки, книжке, видите, вот такие были красивые картины, э, кластеры, облизости синтаксических э, классов русских прозаиков, тогда он анализировал 100 писателей, причем он тогда считал все почтное, естественно, да, просчитывал, это была вот его докторская диссертация, И причем каждый из этих классов, он распадался потом вот на такие. Да? Вот, потом... Сергей Викторовичем была большая, тоже фундаментальная книга семиотико описательных текстов, но Сергей, может быть, сам скажет про это. «Введение в числовую гармонии текст, можно сказать, что последние лет 15 его очень интересовали вообще проблемы красоты, проблемы гармонии, соответствия, симметрии. Да? И вот если взять его частотные слова, да, вот здесь я еще не смотрела, но я думаю, что она будет обязательно. Там, гармония, красота, да, вот, они будут очень частотными. Да, и причем он занимался этим и с, с математической точки зрения, это мы с ним в Грации у Кеплера, да, Кеплер исследовал снежинки, снежинки прекрасны. Вот мы долго искали эту, этот памятник, но, наконец, нашли. Да, и вот в качестве примера, так, потому что я, честно говоря, мало понимаю, но вот он этим очень гордился, и те математики, которые занимаются вопросами красоты, они считали, что это узкое некое прозрение, да, это золотой треугольник. Он построил классификацию всех уравнений, корнем которого является золотое сечение, да? То есть, вот, там есть разные, до, до него были предшественники Газали, египтянин, э, Стахов, который этим занимался, и он добавил свои уравнения Мартыненко, который его друг Григорьев, который, к сожалению, сегодня не нет подойти, вот, но тем не менее это все встало в единую систему, и вот это вот его умение увидеть, да, конечно, многих поражало, потому что он рисовал такие картины, очень симметричные, но которые, честно говоря, я, к сожалению, не могу понять, поскольку у меня математических способностей, наверное, не хватает Да, ну и написал историю математического гармонического представления от Пифагора до наших дней, которого очень уважал, а вот, с, с Юрием Григорьевым математиком, они написали огромную книгу, тоже вот такая, в твердом переплете, последовательности типа Фига-Фибоначчи и теории и прикладные аспекты, где просмотрели разные приложения от литературы до музыки, до ген генетических кодов. Да, то есть, в общем, тоже здесь трудно что-либо комментировать. Да, ну и вот наша книжка, общая монография, где есть тоже синтаксическая часть, выполнена Григория Причем. Очень любил поэзию, написал я поэзии, просто у меня не все как бы, есть э, обложки книг. Вот. Мечтал написать книгу об Альмонте, да, не только структурно, но и вообще. Да, ну, вот. Следующий грант хотел большой делать корпус русского санета. Да. Вообще писал сам соняту вот, А кстати, видите, вот эта вот высело, знаете, кто это? Анатолий Лукьянов. Да? Mm -hmm. Это конференция по культурному наследию в Москве, да, ну, поскольку Лукьянов известный тоже, да, поет сам. — Осень, осень, осень да, да, да, да. И у него большая запись, коллекция записей поет. Да, вот этой книжке он очень гордился. вот, надо сказать, это совершенно новый жанр, да, поэтическая история золотого сечения и чисел с Фибоначчи, выполненная в виде сборника сонет. Да? маленькая, она красиво изна, то есть идея была наша поставить эту леду, но ну, конечно уже потом делал дизайнер но ну, в чем он ее книжечку это очень любил, вот, а внутри это выглядит так, да, то есть идут персоналии, да, как энциклопедия, Пифагор Самоский, да, все с него начинается, да, маленькая аннотация и дальше санет, да, посвященный данному ученому, да, да, и кстати вот ему да, вела озвученная лира все есть число, число властителей мира, да, то есть вот это очень численная вещь, ну, это надо читать, и вот некоторые сонеты исключительно удачные, понятно, что он не, не поэт по призванию, да, вот, но тем не менее, вот, да, это очень любил, и надо сказать, что после выхода этой книги он еще дописал сонетов, причем, начиная от Пифагора, заканчивал все Хомским, потом уже стал писать на всех друзей подряд, вот, да, ну, вот эту книжку вы же, наверное, многие видели, мы написать, то есть сделали ее в прошлом году, к сожалению, не получили финансирование на печать, и только вот в январе сдали в печать, то есть он ее, конечно, видел, да, но уже вот последнюю корректуру пришлось мне делать самой, да, и вот это как раз старт Евгения Чиликова. Да, не опубликованная, да, то есть не опубликована книга воспоминаний, которую мне нужно подготовить, это минута, слагающая жизнь, которая уже написана в одиннадцатом году, и которую он дописывал, дописывал, дописывал, и все ко мне приставал, чтобы я сделала побольше картинок, а мне как всегда некогда, вот у нас были нек некоторые по этому поводу а, вот, вопросы, но тем не менее, я думаю, что сейчас уже я это сделаю и никакой Он ну, последний комментарий об исправлении февраля, вот. Про а это Виктор Павлович не отметил. Да? То есть не, мы не только анализируем да, сонеты, романсы, музыку, да? но Григорий Аклович, он еще активный болельщик, особенно любитель футбола, и написал а, математическую книгу, моделирующую чемпионаты европейских а, этих чемпионов. И статья есть, семиотика футбольной статистики. Да, ну статья, да. Но сколько сил было положено в эту книгу, потому что мы скачивали все вот эти базовые, базовые таблицы, кто где, что, когда забил, и потом это все пересчитывал. Я добавлю, 131 год английского футбола, ты допишешь. Хорошо. И, честно говоря, она была подготовлена еще в начале 2000-х, но тогда она 5 лет лежала на филфаке то есть Погданов обещала издать, но, не, но она пролежала, Григорий надоел, он пришел забрал, вот. а потом он посчитал, что она морально устарела, потому что эти данные каких-то годов начала 2000, я думаю, давай все равно хоть как-то издадим, я думаю, что в любом случае как некое вот, методически ну и переделаем заново, я говорю, заново, заново нет, вот, так что я думаю, что Такого тоже, я думаю, что нет аналога. Да? Там сравниваются страны поблизости близости, по, по их отношению к футболу, да? и это там и в результате у него получаются тоже интересные структуры, которые можно по-разному интерпретировать. И, ну, но, да. В 75 лет он стал писать. Да? первая книжка вышла в 2011 году. Как Ивар Союз писателей нашего вышла потом. Следом за ним пошла мимо денег, и как бы, за, заключе, заключающий цикл, да, все будет хорошо. Да. Написано больше, да, но опять же вот, надо доводить, хотя поэтому есть значит, работа, поэтому, в последнее время было много презентаций, это сергей Арно, председатель издательства Союза писателей. Вот, делали презентацию, причем презентации почти всегда были мультимедийными да, то есть он сначала почитает, потом споет да. вот здесь рядышком стоит синтезатор да, и если, если играть было некому, то приходилось играть мне, да, понятно, что тогда уже репертуар изменялся, да, адаптировался под то, что я могу вот. а какие-то они готовили постановки это актриса, наш, наш, наш друг, с которой он хотел вместе делать моноспектакль «По пиковой даме». Вот. Ну, это вот какой-то вечер в Союзе писателей. Да, ну и очень быстро, просто прокручу, да, чтобы вы увидели, насколько разнообразна музыкальная деятельность. Да, это, ну, мало сказать вторая профессия, да, но... Это, конечно, может быть, наша первая жизнь, да, потому что по эмоциональной отдаче, конечно, музыкальная сторона занимала больше. Вот здесь надо сказать, что сольную карьеру он начал в 50 с лишним лет. Ну, Ему всегда нравилось петь, но были какие-то не очень понятные сказать, проблемы со здоровьем, которые вот, не давали голосу, звукоизвлекаться, извлекаться. Да. И вот оказалось, что только... Только потом э, все восстановилось, и он ну, действительно запел таким молодым голосом, чтобы все, все удивлялись, да, и никто никогда не мог понять, да, сколько, сколько же ему лет на самом деле. Вот, и, и голос, сказать, сохранялся вот, до последнего, да, это звучало все очень хорошо. Вот, и, а, ну здесь может быть даже сколько, вот мне вчера только пришло в голову я расскажу потому что григорий очень любил цифры да, вот и вообще магию цифр, мистику цифру у нас в семье э, вот таким магическим числом было 33 да, потому что э, григорий старше мне на 33 года э, мы с ним знакомы были 33 года потом дочка наша родилась когда мне было 33 года а я вчера подумала, господи, думаю, тогда получается, что он и пел 33 года. Вдруг нет. Ну, надо точно посмотреть там по но, ну, наверное, да, потому что, кажется, он говорил, что ему на кафедре подарили проигрывать проигрыватель на 50 лет. Да, и он тогда начал слушать, начал подпевать, и вот, оказывается, голос-то есть. Вот. Да, сейчас пел более 80 сольных концертов, более 300 произведений в репертуаре на разных языках. Был на гастроли в 14 странах. Более того, он мне показывал еще в начале нашего романа газеты, где его называли самым концертирующим певцом Санкт-Петербурга. То есть в начале 90-х годов он настолько вот увлекся этим, когда голос пошел, его все приглашали, он не отказывался. У него было по 7 и более концертов в неделю, и даже не по несколько раз больше, вот и, конечно, это очень удивительно. Но ведь перечислены страны, да, где он да, ну и коллективы, ансамбль духовной музыки, где в общем-то была хорошая школа, потому что они пели, регулярно пели в церквях, на службах. Вот это фотографии у Смольного собора. Они объездили Германию несколько раз, Францию, то есть такое капельная пение, вокальная студия Санкт-Петербурга, да, замечательные девочки, это почти все, это все стали профессионалы. Анечка поет в Мариинском театре, вот, принимали участие сейчас в концерте памяти. Вот, хорошая школа, да. симфонический оркестр Санкт-Петербургского университета, разнообразные музыкальные проекты международные, ансамбль Фанасьева, с которым он много ездил по Франции и Испании. Ансамбль Густина, и здесь были благотворительные концерты. Вот эта фотография сделана на Кипре в новогоднюю ночь. Да, Америка. Да. Украинское землячество, да, которое, конечно, много его приглашало, и украинская песня очень востребована у нас. Да. Он был официальным солистом Петербург-концерта. Видите, здесь замечательный Актеры, да, многие из вас, может, вам, из вам известные. Сережа Новожилов, в концерт последний. Замечательная филиционерия, к сожалению, не стала ее недавно. Вот, видите, то есть жизнь была бурная. Да? Ну и вот этот Петербург-концерт, они вообще веселые ребята. Это после концерта э, памяти Марио Ланца. Григорий часто проводил вот эти э, концерты памяти выдающихся певцов. Э, с Валерией Бильской, да, и Георгием Гожевым, который взлетели радиожурналисты ну, и стал тоже другом семьи вот, ну, вот так же универсанты да? ездили много с разными гастролями но ну, не даже не гастроли это вот с профсоюзной организации выступали концерт вы чаши это имение дача римского корсакова здесь, то есть, концерт, потом чаепитие, все вот какое-то Петербургский да? жебурский оперно-вокальная студия. Боже мой, сколько опер они поставили. Вот. Это, это профессора университета, да? поющие. Да? Ну, Григорий был у них звездой. Вот иногда ему это надоедало, но тем не менее, в общем время было своеобразное. Замечательный студенческий музыкальный театр «Филолалия», который ведет артист БДТ Евгений Соляков. Вот. Все профессиональные ребята. Может, вы не знали, что у нас в Петербурге долгое время было три тенора профессионалов. Все профессоры, три тенора-профессора. Да? Еще кстати, помша Рабайка академик, настоящий. Да? Вот. Это... Да, был лауреатом, это концерт лауреата в конкурсе имени Марио Ланса проце... в Кирке, на Невском проспекте. Ну и вот основные как бы, призвания музыкальные, как раз в 98 год он стал лауреатом конкурса имени Марио Ланса, И в 2003 году лауреатом конкурса русского романса, да, с его оперным голосом, это, конечно, в Таллине. Тогда родилась наша дочь, вот, то есть он ездил без меня, но ну и привез вот такой подарок. А последний диплом он получил в 2016 году, вот. специальный приз за исполнение Арии Ковародоси в Державинском центре, тогда проводил фестиваль «Итальянский центр» в лештели ди -Натали. Да, но мне запомнился этот поход тем, что когда мы уезжали туда, у него было давление 220. Я думала, что, может быть, вообще не надо туда ехать, то есть вот это все вот так вот на нервах, но он всегда шел вот наперекор, да, вот, ну, был немножко напряженно, но, слава Богу, все, все закончилось хорошо, и даже премию дали. Вот, этот последний концерт год назад, это центр образцовый, вот видите, кто здесь есть, да, а, ну, вот, даже у есть. Да. Это апрель прошлого года. Да, узнаваемые лица. Да. Ну, были, по, были потом и меньшие концерты, но, конечно, уже было, не, было, было тяжеловато. Но, конечно, нельзя сказать, да, и сказать немножко два слова про нас. Да. Да. Но здесь уже опять не совсем научное отступление. Когда-то э, в юности цыганка предсказала Григорию, помимо всего прочего, что у него будет три жены вот оказалось что это третий стала я <смех> да. так звезды сложились вот. но это вот мы с нашими девочками маша еще жила с нами мы ну, считаем что конечно да, всегда у нас было много друзей всегда жили весело старались по крайней мере вот. ну и как я уже сказал очень мечтал Тосковал о Крыме, да, Крымская фотография. И поэтому его, как бы, еще та, та часть, которую, к сожалению, не знают кафедральные, потому что мне говорят: ну давай всех соберем, давай сделаем, сделаем концерт у моей расстрельной стены. Он сделал стену. Да. Надо говорить, я хочу всем. Ну, все казалось успеем-успеем, но в общем, здесь уже ну, что-то можно сделать, надо подумать, как это сделать, но во всяком случае на нашем дачном участке, да, он попытался сымитировать Крым, да, участок был пологий, он сделал там террасы, выложил этими камнями, да, и вот это как раз расстрельная стена, где он хочет этих буржуев расстреливать, ну и также хорошая концертная площадка, он хотел ее поднять, но, наверное, поднимать уже придется мне, чтобы она была повыше. Потому что ему в какой-то момент ее хватало уровня стены, а теперь он хоть хотел, чтобы она стала еще повыше. Вот. Ну, все делал сам, причем час посидит за компьютером, потом пойдет, покопает или что-нибудь там попересаживает. Вот. И, честно говоря, больше всего боялся задачу, то есть из всего своего наследия, что вот я как, боюсь, что это ты запустишь. Сидит за кустами, что-то высадить, что-то спилить, да, потому что... Ну и вот работал в основном тоже там, в любое время, в любой сезон, с прекрасным своим крымским видом, куда мы привезли даже Тиса и Петр, да, растет отдельно. Вот, ну и отдыхал по возможности, да, вот, это было примерно так.